Он приехал километров за 300. Это было в Оберхаузене, а он жил под Вюрцбургом где-то. И он приехал, чтобы попасть к Александру Сценарову на прием, потому что он слышал о нем, а тут узнал, что Сценаров будет в Оберхаузене. он говорит, я еще думаю ехать, не ехать, столько остеопатов, ортопедов и костоправо мы уже прошли, и все без толку. А тут 300 километров ехать, и времени жалко, да и денег стоит. Но все же поехал. Дело в том, что у ребенка, у него ножки вот так вот стояли, буквой X в разные стороны. И ребенок подвижный, веселый, общительный, а за день набегается и ночью плачет от боли. Папа уже что только не делал, кому только не обращался. Врачи предлагают операцию, а что они могут еще предложить? И он спрашивает Санарова: «Вы что-то сделать сможете?» Он говорит, «Ну давайте посмотрим». Короче, положили ребенка на коврик, у нас тогда даже стола не было, и Санаров стал его осматривать. Вертеть, где-то покрутил, что-то подергал, короче, что там делает. А отец в это время рассказывает о проблеме, сколько он уже прошел. Я стою в стороне, наблюдаю эту картину, и папу жалко, и ребенка жалко. Сам думаю, ну, что ты сделаешь, если он с рождения такой. И тут Санаров говорит, а ну-ка встань. Ребенок встает на ноги, он говорит, ноги вместе поставь. Ребенок ставит ноги вместе, и они стоят ровно. Случалось вам увидеть чудо? Я смотрю на папу, у того... На глазах слезы, видимо, хочет что-то сказать, а не может ком в горле, ну, столько лет по врачам ходить. А Санаро ему говорит, смотрите, то, что я сейчас сделал, будет возвращаться в привычное состояние, поэтому я покажу то, что вам надо будет делать каждый день, чтобы зафиксировать это положение в правильной форме. Готовы? Папа не может ничего сказать, выговорить ничего не может, только слезы идут, головой машет. В общем, чем закончилась эта история? Ребенок бегает без операции, ноги ровные, о проблеме забыл, дети это быстро забывают. А папа потом говорит, а я ведь мог тогда и не приехать. Знаете, я с Сонаровым поездил по Германии, я таких чудесно смотрелся. Ну, вы их можете сами нагуглить, введите в гугле Сонаров отзывы, очень многие люди уже записали свои результаты на видео, вы их найдете обязательно. В фейсбуке есть группа, называется она «Позвоночник. Струна жизни». В общем, если поискать, можно найти. Личность известная. Сейчас он приезжает в Испанию. Будет в Аликанте и в Таревехе. Так что очень рекомендую не пропустить этот визит. Особенно, если есть уже проблемы с суставами. Он, кроме того, что руками умеет делать, он дает методику восстановления позвоночника из сустава, которая подняла уже не одного спортсмена. Ну, обычно спортсмены больше всего страдают проблемами э, суставов. Травмы там, растяжение. А поскольку он, кроме этого, еще и заслуженный тренер, то эта методика изначально предназначалась для спортсменов. Это потом уже ее стали использовать все. И я вам точно скажу, восстановить можно все. Я в этом убеждался не раз. Вспомните Валентина Пикуля, которому сказали, что он никогда не встанет с коляской. Главное понимать, что у каждой проблемы есть свое решение. Если вы считаете, что у вашей проблемы решения нет, то тогда да, его нет. Для вас. Для других есть. Ведь если поискать, наверняка найдете людей, у которых была такая же проблема, как у вас, и они ее решили. А значит, решение есть. Можно, конечно, сказать, я в это не верю. И по вашей вере, да будет вам. Что хочу сказать, этот парень мог бы не привести своего ребенка к Сонарову. Ну, 300 километров, ехать туда, 300 обратно, это и время, и денег стоит, да и поможет ли еще, кто его знает. Я для чего решил записать это видео, просто я могу вам точно сказать, кто знает. Вы. Только вы знаете, что решение есть, но есть же. А вот для вас ли оно, этого вам никто не подскажет. Даже я.